Беккас Борн Продакшнс представляет 1941 год, Германия Нет, нет, не умирай! Прошу Со мной все будет хорошо, якобы Обещаю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 Какой ужас. Сначала его жена, а теперь и нема. Что мы скажем их сыну? Ничего не скажем. И опять забыла. Идемте.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 чтобы сбежать уже от другого чудовища. Дихай! Но что-то подсказывает мне, что она жива. И наши пути снова пересекутся. Отсыпьте мне той же дуре, что и у Ньюмана. Йорничай дальше, но я тебе правду говорю.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 Само собой, папаша, баю-баюшки-баю, не ложись на краю. <laughs> Акила Зоул, Татьяна Дехтьяр, Омах Пастраджила, Лорен Паркинсон, Танцы с оборотними. Также снимались Мадлен Уэйд, Жакки Холланд, Джим Тавара, Джейн Парк Смит и другие. Режиссер Дэн Голден и Дональд Ф. Глад. Скажите честно, вы верите в сверхъестественное доктор Найт Рейвин? Неужели призраки, вампира, ожившие мумии и прочие существа из а мифологии и легенды, правда, существуют? После многочисленных исследований я обнаружил феномен, который можно отнести лишь к категории сверхъестественного.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 ДИНАМИЧНАЯ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 orca88.com пиратское казино номер один. Не идеально, но для начала пойдем. Ладно, давай, запрыгивай. У тебя есть имя? Кэсси. Тот же день, Лос-Анджелес.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 Бар преисподня, кажется, бизнес сегодня не идет, дамы, Сэм. Ищешь объявление одиночек?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 Спасибо. Спасибо. Ну, только этого не хватало треклятой конкуренции. Ты клуб? Я бизнесменша. Твою ж налево. И чё ж это за бизнес такой? Бизнес, который подойдет вам на все сто. И позволит забыть про нужду на долгие годы. Да? Ну, тогда я принцесска. А я леди. Я, Дарси. Мадам Дарси. Слышала, да? Мадам. Я случайно услышала краем уха ваш разговор. Мы что, так громко говорили, что ли? Что это за хреновина? Житончики в метро. Их называют дукаты. На французском, что ли? Название латинское. Но сами монеты румынские.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 постарайтесь приехать туда к 746 Инфицированные раны, жертвы своей зараженной слюной, оборотни, могут сделать жертв своими сородичами при условии того, что их несчастная добыча переживет нападение. Полнолуние часто служит катализатором превращения. Во многих традициях оборотни связывали с Луной.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 У нее все легально? Я взяла паспорт на всякий случай. Прошу. Вау. Крутая хата. Я предпочитаю называть это логовом. Ты привыкаешь. Я рада, что вам понравилось. Потому что это будет вашим новым домом. Да. И это не последний мой дар вам, которым я вас награжу. Почему она на нас так фырит? Меня начинает пугать эта тёлка. Услышь меня, Диана. Вечная богиня Луны.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 Оказалось зима. Я сейчас приду. Лидия. Угадай, кто больше не будет это читать. Какой-то ты отстраненный с утра, прости.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 Случайно не заболел? Может тебе вернуться в кроватку? Нет. Все пройдет, я думаю. Правда? Не хочешь расшифровать пару записей? Okay. Ну, ладно. Почему решила двигать на запад? Всегда хотела увидеть Лос-Анджелес.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 Кантропус? Кажется, оборот не заинтересовали тебя ни на шутку. Сделан из чистого серебра, благословен священником. Согласно легендам, много веков назад, именно с помощью него люди защищались от оборотей. Но оборот не существует только в легендах, фильмах, комиксах и прочем, верно? Это-то я и намереваюсь выяснить.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 Этому человеку можно верить на слово. Извини, что прерываю твои чаепитие, но мне нужны свободные руки.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 Ладно. Окей. Okay. Okay. Да не хотел я никого обидеть, просто поразвлечься little little good, clean, хотел. Так развлекайся с кем-нибудь другим. Спасибо. Ну что за ушл да?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 Эй, ты заходи, если что, Кэсси. Надо. Ага.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 Очень спасибо. Алло? Да, да это она. Сэм, как ты, ты узнал? Это не важно. Важно то, что я открываю новый клуб в сайде Я хочу нанять тебя в менеджера. Приступишь завтра? Но я думала, что...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 Очень мило с твоей стороны, Олтер. Очень мило. Давай просто, просто будем внимательны друг к другу. Ладно. Я не могу этого Я сделать. Это против моей природы. Мне <свист> очень жаль.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 Ты нужна мне, Кассандра. Кассандра. Ты нужна Луне. Простите. Ой, мадам Дарси...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 Voilà.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 Я поехала домой. Почему? Позвони, когда надо будет забрать. Ну, брось, Сэм. Сэм. Всего один бокальчик. Запишешь это да насчет чьи-ино? А ты не слышала, что, что его счета уже давно закрыты навечно? Да.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 А я вот стараюсь завязать. Что-то не так? Прости, нет. Значит, ты тоже знала этого, типа Хочешь обсудить это? Я видела его один раз, он был... Он был свиреп и яростен, как зверь. Тем не Но менее, не любое животное побрезговало бы в него все Да? Какое животное, например?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 Еще увидимся, Кассандра. Любопытная дама. Ну что, ты хотела рассказать мне... Хорошо, но не здесь. Да. Господи, Боже.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 Как же мне бесит этот клоун? Труби? Спит как младенец. Удивительно, что девушка с таким ангельским лицом совершила все эти убийства. Пару часов назад на парковке бара исподня был обнаружен еще один труп. Тело опознали. Это хозяин бара Сэм Найтл. Когда мы уходили, он был еще жив. Что отводит подозрения? А твоя девчонка? На был найден пистолет. Видимо, на воле орудут еще образ. Хочешь сказать, их целая стая?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 Это-то меня и беспокоит. Отошли, иначе выстрелю. Не надо ни в кого стрелять, Кэйсе. Я предупреждаю. Я убью тебя, Богом клянусь. Вы посмотрите на эту нечисть, которая верит в Бога. Отдай мне пистолет. Отдай мне пистолет.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 серебра в борьбе с обратнями, в частности, в форме поля. Твою Твою ж мать!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 Что доктор прописал. Заранее извиняюсь за отсутствие пятизвездочного сервиса.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 Во имя Отца и сына и Святого Духа, отступись от того, в ком сидишь. Отступи, бес. Дьявол и нечистый дух. Извини, сила сатанинская. Изыди из тела ее. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во имя живых и мертвых. Во веки веков. Аминь. Во имя Господа Великого, создавшего мир. Крестом дьявола изгоняя тебя в ад. Изгоняю тебя зверь из тела рабы Божьей. Отступись, демон-ороди, из чади ада, извини из тела ее. Убойся Господа нашего великого. Отступись, дьявола. Проклят будет силы крестовой. Освободи тело и душу ее во имя Всего Святого. Признай и во веки веков. Сиди! О боже, Кэсси, о боже! Я пришла сюда, да. Кассандра. Я так полагаю, мадам Дарси, и не лучше обращаться к вам к графине Вы сильно изменились, но для вашего возраста довольно резко.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 была. Ты спасла мне жизнь. И, возможно, даже мою душу. Нет. Прости, что я подвела тебе. Подвела меня? Ты сможешь простить меня когда-нибудь? Я пыталась держаться с Джей, но мадам Дарси оказалась сильнее. Дарси? Дэчиана? она?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 Память об Ангусе Скриме.